Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами снова я, Серый Кролик. Ну вот мы находимся в нашем небольшом саду. Цветы, которые мы купили у женщины в городе Клича на рынке, там по 3 рубля. Благодарные, красота, конечно, супер. Ну что, пойдем смотреть, что мы делали за эти дни. Тут вы еще один шарик. Так. Малинка зреет, все окей. У наконец-то начала подсыхать. Морозика, правда, нету, но плюс 10, плюс 11 стабильно, поэтому вода уже ушла, и они немножко начали а, чистеть, а то были совсем страшные, ужасные, и даже туда было практически невозможно подойти. Так, все на пенек лезут, пытаются улететь. Хрен вам. Так, Юлька тут кидала какие-то бураки, птеродактили. Утка слезла, между прочим, со своих яиц, 15 яиц, было испорчено, ну и бог с ними, с этими яйцами и утками. Так, начали зашивать мы спереди, еще пока мы не забивали, не пропенивали, пускай сруб немножко осядет, хотя бы недельку пройдет, потом уже будем подбивать. Ну вот так начали зашивать, ничего тут сверхъестественно, с этой стороны вот так. Крыло, по-деревенски, но ну, ничего не делаешь. Так, свинтусы отсюда, мы уже убрали хорячка своего, оставили две свинки, посетили, варим кушать, уже вон тазик наварили, О, видите, раз-два, ну это мало, еще вот чугун варится, чугун 20-литровый, сверху стоит вот такая фигня, чтобы, гука, искрогаситель, все супер-пупер. Так, сейчас пройдемся мы дальше. Внутри мы там ничего не делали. Пойдем к родителям, которые сейчас находятся в Калининграде. Вам привет. Будем брать тачку на станции и оттуда вывозить грунт. Ну, это уже точно не сегодня. Так, идем дальше. Так, идем дальше заходим мы в помещение свое почему мы сюда заходим кабана своего кныра мы поставили сюда но это временно он пойдет туда смотрите, это стандартное помещение к колхозным домикам в Беларуси тех, кто живет в сельской местности и те люди, говорят, которые говорят, что данное помещение очень-очень маленькое, друзья, я специально вам покажу его размеры его размеры где-то 3,60 и примерно та же даже четырех метров нету. Вот видите, индивидуальный номер, чуть то положено. То есть 3, 3,80 на 3,60, где-то так. С окошком стандартным. И здесь окошко. И там было окошко, я его заделал. Мы, получается, сделали здесь загон. Метр семьдесят на метр тридцать Одно. Здесь у нас загон, получается, метр шестьдесят, метр семьдесят на метр тридцать Здесь у нас помещение такое же. А здесь мы... У нас был раньше здесь коридор, как вы помните, и там стояла бочка. Бочку мы оттуда брали и продлили загон. То есть для одной свинки уже стабильно можно использовать данное помещение. Можете сами посчитать, какое количество, с учетом, что, что этих две мы будем ставить одну сюда, вторую сюда. Кныра вот этого на это место, а этих двух апостолов мы поставим на место кныра. Вот сюда. Но это пока временно для того, чтобы случать наших свинок именно в данном помещении. Потому что здесь ему место мало. А так получается, что сейчас, чтобы их покрыть, нужно шахматы такие сыграть остановки в этом сарае, что аж голова кругом. Поэтому мы поставим пока его сюда и будем постепенно водить. Так, у той вот это начинается в охоту играть, а опухлость сесть, есть, но еще течки нет. Так что ждем завтрашнего утра или сегодняшнего вечера, будем наблюдать. Так, так. ну так. Сейчас мы кое-что куда сходим Покажем, друзья В прошлом году Там, где мы позапрошлом году Как мы посадили себе сосны За дворовой территорией Не во дворе, за дворовой территорией а В прошлом году уже у нас были здесь Эти маслята В этом году, к сожалению, нет И еще, друзья, может кто знает по поводу пчел Створки у нас открыты Сказать, что лета практически нету, Но смотрите Здесь огромное количество побитых ос вот видите какое количество и я заметил очень много залетает все таки сюда и так вот у меня вопрос друзья может ли только уже вот видите залетел еще может ведь уже нужно закрывать полностью это первый вопрос а второе может как нибудь пчелам есть ну, помощь какая-то для того чтобы они сами не боролись посмотрите какое количество тут Тут уже сотни сотни сотни сотни и Такое все пошло Усыбенно. может кто знает или есть способ чтобы от этих воровок ну может какую приманку специально поставить чтобы их Отравитель отбить. Вот видите, все залазит туда и залазит Осы. Там же тоже, скорее всего, будет трупофорумное количество. Так что советуйте, друзья. Но по поводу грибов, где-то есть, где-то нету. У нас, к сожалению, здесь нет. Так, сразу предупреждаю. Все одним дублем. Не буду тут монтировать ничего. Так, соломка наша. Уже, наверное, рулончик съели. Второй. Это уже второй. Здесь был один стоял. И вот здесь. И вверху. Ну, вверху мы подарили людям. Так, огород мы еще свой не пахали, огородище большой, техники нет, да и денег пока нет. Так, остались на огороде. Все эти убрал, сложил туда, к стенке. Все эти свои грядки, потому что будем переделывать здесь оставлять дорогу пошире. Наверное, отсюда пошире. Но браки, Юлька сказала, пока морозов нету, пускай стоят или сидят с морковкой. Так, вот такое количество у нас тут целый штабель грядок ну, мне проще будет в следующем году навозик раскинул но поспешил пускай бы лучше лежал в кучках согревался бы Ну ничего нам звон до того с забора нас и потом за забором с правой стороны еще участок. вот и нюансы друзья так здесь зашивать надо ой работай короче не непочатый край Вот эту бочку которая мы это вынесли как вы заметили она на трех ножках стоит устойчиво и здесь вот такой кран оп и просыпается для того чтобы мы сюда поставили 10 литровое ведро я один раз намучился точнее помучился 3,5 мешка зерна засыпал и жинка если кормить курей или кого-то еще удобно без всяких проблем насыпает, кормит все остальное ну как и было задумано все это под бочки там еще одна у нас бочка есть так, бочка здесь там еще бочки у нас есть ну ну, ну как то так друзья во дворе стало чище приятнее или приятней все жинка пошла в магазин сейчас теша приедет так что всем друзья пока всем счастья здоровья семейного была получше мирного небо. он там еще семянка у нас стоит, нужно убирать мирное небо над головой всем пока пока